И вот, собственно, возникает вопрос. Нам нужно выбирать отдельные акции, акции одной компании. Наверное, это рискованно. Мы не знаем, что станет с одной компанией. Двух уже проще, но, но это все-таки мало. Возникает дилемма, какой набор, каких акций выбрать. Что с ними делать дальше, когда их продавать или менять, заменять на другие. То есть получается целая работа. Там, финансовая аналитика анализирует бизнес тем компаний на помощь приходит инвестиционный фонд инвестиционный фонд это структура очень удобная это механизм коллективных инвестиций который позволяет совместно инвестировать э, средства частных институциональных там юрлиц физлиц по какой-то заранее определенной стратегии то есть э, этими фондами управляют управляющие компании и они имеют ну есть разные типы э, там, по его инвестиционный фонд PIF, возможно, то, что вы слышали, но это в русскоязычном пространстве, там в России развитые PIFы. Да. За границей это Mutual Fund называется, вот вторая строчка, взаимный фонд. Суть та же самая. Управляющая компания говорит, у нее есть некая инвестиционная декларация, что мы запускаем такой-то фонд на акции развивающихся рынков. Соответственно, у него есть инвестиционная декларация, которая ограничивает управляющих этим фондом. В своих действиях они не могут инвестировать в облигации, они не могут инвестировать в товарные активы, там условно в золото или акции США компаниями, потому что это фонд а акции развивающихся стран. И если вы, кто-то еще и так далее, кто-то из инвесторов считает, что в его портфеле такой фонд должен быть, он приносит деньги в этот фонд, в эту управляющую компанию, точнее, управляющая компания покупает акции, те, которые соответствуют той самой инвестиционной декларации, и управляет этим фондом. Вот это ПИФ, взаимный фонд, да, уже как сказал, да, это, в общем-то, аналог. Торгуемый на бирже фонд, на них вот я заострял внимание на прошлом мероприятии, это то, что скорее подходит большему количеству частных инвесторов. Это тоже фонд, по аналогии, также управляется какой-то управляющей компанией, но он индекс, во-первых, он торгуемый на, на бирже, то есть если ПИФ и... Не путать Б, ПИФы уже в России появились, но я не думаю, что для белорусов они сильно интересны, или взаимные фонды, ПИФы или взаимные фонды, как, не, как правило, у них цена пая рассчитывается раз в день, и эти деньги перечисляются в управляющую компанию, соответственно, управляющая компания покупает те активы в соответствии с той самой декларацией. Если мы говорим про ETF, это торгуемый на бирже фонд, то он торгуется как отдельная акция. Вы можете купить акцию какого-то ETF а и тем самым инвестировать вот мгновенно. В течение дня можно ее покупать, продавать, что делать не рекомендуется, но такая возможность есть. Тем самым инвестируйте свои средства в корзину из большого количества акций. Ну Что такое ETF мы разбирали на прошлом мероприятии, но я думаю, что если коротко будет понятно. Да? Бывают фонды недвижимости или так называемые рейты э, за рубежом. То есть это э, те компании, которые занимаются недвижимостью. Застройкой, управлением, сдачей. То есть вы не занимаетесь этим, этим занимается управляющая компания, но все доходы, не все, не менее 90% от доходов в своей деятельности она распределяет между своими пайщиками. То есть вы, получается, опосредованно э, владеете, купив один. Акцию одного вот такого там грита, да, вы можете или фонда недвижимости, можете инвестировать в разные физические объекты, иметь там, ну, как я выражаюсь, там кусочек плинтуса, но при этом большую диверсификацию, да, то есть не одну какую-то квартиру или какой-то отель, там, объект и так далее. Ну и существуют так называемые хедж-фонды, э, вот это, как правило, э, ну, хотел сказать рискованное. но ну, Правильно так и сказать, да. но хедж-фонды не ограничены в своих действиях, у них нет инвестиционных деклараций или ограничений во что, они могут вкладывать, когда они считают нужно в акции, когда захотят переложиться в облигации или выйти в кэш, они могут шортить, то есть открывать короткие оппозиции, продавать те акции, которых у них нет, с целью их откупить. История с Reddit, если кто-то там читал, да, в январе этого года такая показательная, когда частные инвесторы против хедж-фондов оплачились. Хедж-фонды могут торговать с плечом, то есть брать заемные средства. А, недавно была в марте этого года ситуация с одним из хедж-фондов, которая повлекла там разорение и убытки. А, как он там? Фамилии офис один был. да? 10 миллиардов, по-моему, потеряли, банки, которые одалживали, то есть то самое кредитное плечо предоставляли, и там банки, топы, Goldman Sachs, Намура японский, там Кредит Свитц швейцарский, подсчитывают убытки, которые на текущий момент миллиардные. Хедж фонды не могут рекламироваться, насколько я знаю, потому что они берут, могут брать только профессиональных инвесторов, то есть те, которые квалифицированные. есть ограничения по свободному капиталу, то есть грубо говоря, чтобы человек не потерял все свои деньги. Не думаю, что это будет нам интересно.